Еще нам до ночлега, будь здоров Стекло в дождинках, словно в каплях пота Один чудак сказал про шоферов Им что, у них сидячая работа Да ладно, ну подумаешь, сказал Есть люди, обо всем по слухам судят И все же я его с собой бы взял В обычный рейс Хотя бы на десять суток Пусть этот балаболка и профан Почувствует нутром дыхание зной И заболят глаза от встречных фар И сердце вздрог, и спина заной. Пусть побуксует, ежели не трус, В осенней глине чавкающий жирно, Ему тогда покажется, что груз Он тащит лично сам, а не машина. Пусть он в горах почует гололед, Когда дорога вверх ползет упрямо, Прочтет табличку там, где поворот. Володя Чумаков поехал прямо А дальше год и месяц и число И тишина, и ночь в накрапах звезд Собрату моему не повезло Он за рулем уснул, проснулся поздно Я еду и смотрю свое кино Бегущую навстречу мне дорогу но что бы ни случилось, все равно, В конечный пункт я прибываю к сроку, Чуть отдохну, и снова в путь пора. Мы вводим больше грузы, не для спорта, А в остальном все так мы шофера. Нам что? У нас сидячая работа. Oh, mm -hmm. oh, Oh, mm -hmm. oh,